О каком обряде идет речь? Скорее всего идет речь об обряде Золотого Буды, который я буду проводить 22 мая в субботу в 14.00. Обряд из цикла, обряды Кагью и Стантры, дворец небесных драгоценностей, он делится на две части, это устранение нищеты болезней э, с преподношением, неком построением алтаря, преподношением э, заболеваний и так далее, гневным духом, долгам, там, очищение кармы. И второе, это построение некой мандалы, э, даже не мандалы, правильно, янтры дворца небесных сокровищ, где э, выстраивается два бога, этот замбала который находится рядом с Шварой и э, называется увеличение материального благополучия благословения через построение с помощью мантра определенных мандал-просьб. янтер просьб Вот так нужно правильно говорить. Янтры, мандалы. Итак,